Всем привет, ребята, с вами я, Суперпро в Майнкрафте И сегодня мы с вами будем троллить вон того вот игрока, вон того вот нубика, который там непонятно чем занимается у себя дома Я его буду троллить, конечно же, с помощью зелья невидимости Так, сейчас давайте его сразу выпьем И, кстати, смотрите, солнце садится, это не время для троллинга, так что давайте пропишем таймсет 1000 И просмотрим на его реакцию Я думал вечер. Ну, ладно. Так, все. Вспомни... Да, вечер. как видите, он смутился. Так, все. Давайте летим под зелем невидимости и посмотрим, чем он занимается. У меня даже топора нет. Так, похоже, он пошел рубить деревья. Ладно. В общем, у меня есть. Я специально подготовил для него ловушки и вот у меня есть уже одна заготовка давайте сейчас разольем вот в эту яму лаву да, и закроем кое-чем так сейчас давайте заливаем сюда лаву так чтобы это ровно было вот так вот ровно заливаем Так, так и вот есть у меня вот такая вот типа трава вот такая вот фейковая как ковер и когда он на нее наступит, он сразу же и упадет. Так, давайте, значит, ставим его вот так вот. Просто закрываем вот эту вот штуку. Так. Пока он там рубит деревья. Так, давайте закрываем. Закрываем вот это вот все. Так. И давайте поставим ему сундук. Сундук поставим сюда. Так. так, давайте ставим сюда сундук. И. Так, ну-ка, работает ли? Давайте проверяем. Да, работает. Топор плохой. Слышите, он там ворчит. Плохой топор у него, он, видимо, рубить не умеет. Так, давайте положим сундук, что-нибудь ценное. Для нуба. Ну как ценное? Давайте положим кусок земли. Вот там я и найду камень. Он, он, кажется, пошел камень добывать Пока он сундук не заметил Так, давайте, короче, сейчас от его дома сделаем дорожку золотом Как вы знаете, мы бы, они очень любят золото Поэтому давайте возьмем вот так вот золото Вот он там камень добывает И давайте вот от его дома вот так вот будем рассыпать золото До этой ловушки Которая приманит его к этому сундуку Так, вот так вот рассыпаем Сыпем золото Так Еще Так Давайте сыпем золото Так, еще чуть-чуть Так, все Все, сейчас он это золото заметит И пойдет сюда Давайте понаблюдаем за этим о да, я нашел то, что искал. Так, смотрите, он там нашел то, что искал. Интересно, что же он искал? Грибы, видимо. Так, сейчас он подойдет к своему дому и увидит вот этот золотой путь, пойдет по нему и попадется в ловушку. О. Смотрите, Д助... он заметил золото. Э -э... Откуда это идет? Что? Он не попался в ловушку. О! Ловушка сработала. Блин. Все, ребята, ловушка сработала. Надо скорее бежать домой. Вот это да. Так, все. Он заспавнился у себя дома. На, как видите, первая ловушка у нас сработала. Давайте теперь, пока он там до, пока он тут собирает вот это вот золото, поставим просто у его дома шипы. Да. Давайте вот так вот поставим вот эти вот шипы. Так и положим сюда. Так, давайте положим сюда какую-нибудь ценность, например. Давайте положим сюда алмаз. О, земля Давайте кладем сюда алмаз и закрываем вот это дело шипами. Всё. сейчас он заметит алмаз и обязательно попадется в ловушку. Так, а пока он ушел туда добывать, сейчас мы его тут, короче, Я сделаем. Я потерял все свое дерево. Эх. Эх. Ворчит он там, потерял он дерево. Теряшка какая. Так, давайте сделаем вот такую вот яму небольшую, берем сюда лаву и вот все. И закроем вот это вот э, фейковым блоком земли. Так. Давайте ожидаем Ничего. его. Зато я сейчас себе золотую броню сделаю. Ага, слышите, он там золотую броню решил скрафтить. О, смотрите, он заметил алмаз, и сейчас он попадется в. За... нас Вот, все, он попался в ловушку. Все, он сейчас сдохнет, смотрите. смотрите он выбрался. Ну-ка. Оп! Ой, толкнули его на шипы, все, ребята. Так. Вот, ребята, он попался в очередную ловушку. <связываю> Это определенно неспроста. <связываю> вот видите, он уже начинает что-то подозревать. А я уже придумал для него следующую ловушку. Я сейчас поставлю для него лаки-блоки. Но это будут не простые лаки-блоки. Это, короче, ребята, будут вот такие вот неудачные лаки-блоки. На. Я поставлю много неудачных, но один все-таки поставлю удачно. Чтобы, как бы, ну, надежды не терял. Так. Так, давайте ставим лаки-блоки сюда, сюда. Так, сюда. Вот Сюда. Это все у нас так. О! так это мы закроем так Так, это у нас все неудачно так давайте вот это вот все ставим. сюда сюда вот здесь поставим их сейчас он наверное офигеет с того как заспавнились лаки блоки так вот сюда вот сюда и вот один вот сюда поставим удачный лаки блок двадцать яма так вот он, смотрите, решил сломать ловушку. И сейчас он, когда повернется, он заметит лаки-блоки, и ему начнут выпадать всякие неприятные вещи. Так, пока он их еще не заметил, давайте смотрим. Да. Так, смотрите, он заметил э -э... лаки-блоки. Ой. Не знаю. Так, давайте. О. О, вот ему выпал гигантский лаки-блок. Вот сейчас он его откроет и. <с <corpus> <с <honour> <-ой! сих> ему динамит выпал, но он увернулся. <сих> так, сейчас он откроет следующий. Давайте посмотрим, что же ему выпадет. <сих> <сих> Заряженный крипер ему выпал. <сих> Смотрите. Так. Сейчас он откроет следующий. Так, сейчас он следующий локиблок YES! откроет. Ему гаст выпал. Ладно, ребята, так уж и быть. Давайте ему поможем. Он, наверное, офигеет сейчас. Давайте, ребят, поможем ему. Он, наверное, офигел с того, как он сам сдох. Так, все, давайте смотрим. Ему взрыв выпал из лаки-блока. и то это невезучие лаки-блоки. Да, вот, ребята, он уже осознал, что этот локеблоки не везучий. Интересно, он станет открывать последний самый локиблок, который удачный? И броня целая. Так, да, броня у него целая осталась. Так, давайте посмотрим, что он дальше будет делать. Хм. Так, смотрим. Пробую этот. О Ему выпал скелет на лошади. Ну все, сейчас он будет сражаться с ним. О, О он все-таки открыл удачный луки блок. Так. И все, спрятать, спрятать, спрятать. Так, ладно, давайте убьем скелета на лошади, так уж и быть, чтобы не заставлять ну сражаться с ним, потому что это не в моих планах. Так, лошадь убили, а скелет остался. Давайте убьем и скелета. Нет, я А, Чем он там снова попался в ловушку, что ли? О, да, я выжил. Интересно. Бра. Так, а он где? Интересно. Интересно, кто это тут? Расставил все эти локи-блоки. Ага, вон он, так. Он выбрался из ловушки. Так. И давай сейчас посмотрим, что ему выпадет из последних двух. Тоже ловушка. Так. Меня таким не возьмешь. Так, но ну ему повезло, он выжил. Так. А мы возьмем его, так и столкнем. Оп, оп, оп, ломаем под ним блоки. Он, наверное, вообще не понимает, что происходит. Вот это он затролли конечно. Я только не бою броня. Так, смотрите-ка, он хочет жить. Все, нет, все, он сгорел. Так, Ё и давайте ладно. посмотрим, что ему выпадет из последнего в этих спрятал свои вещи. Так. О, еда. О, смотрите-ка, ему повезло, ему выпала еда. это что, это скелет, -то? О, ничего себе, этот шлем. Так, что-то он там нашел. Ладно, ребята, давайте сейчас заспавним перед ним. Сейчас я заспавним перед ним вот такой вот бота необычного. Он, короче, входит в один из моих модов. Что это такое? Вот видите, он ничего не понимает. Сейчас, короче... Посмотрим, что он будет делать с этим монстром. Хотя ладно, давайте убьем его. Так, летающий меч убивает его. Все, он взорвался. Так. Да, ага. умерла. Так, и давайте сейчас гранату и посмотрим на его реакцию как граната полетит просто из воздуха так ребята давайте найдем сейчас гранату я могу сделать алмазную броню так слышите да он хочет скрафтить алмазную броню так Так, давайте посмотрим где он там ага, вон он там и сейчас он скрафтит алмазную броню выйдет из дома и мы сейчас посмотрим Сейчас мы посмотрим, как он отреагирует на гранату, появившуюся из воздуха. Дерева нет. Давайте кидаем гранату. Все, ребята, он взорвался. Так, да, на мне невидимость я проверил. Просто каким-то багом показалась рука, это было странно. Так, давайте сделаем время 1000. Так. О, вот она так еда, еда. давайте кинем еще одну гранату Волк. ему нанесло урон а, но он остался да оружие. так а теперь давайте теперь давайте сейчас сделаем такую ловушку так для этого нам понадобится камень так камень так, это мы уберем сейчас из инвентаря. Из инвентаря. Так. Значит, нам нужен динамит. Так. Зажигалка. Так. И вода. И лестница. Так, лестница сейчас. Так. Лестница. Так, ага, вот лестница. Так. И пока он отошел, давайте сейчас... Построим вот такую вот ДНТ-пушку. И когда он вернется, он просто офигеет от того, что произошел взрыв. Он вернется как Я раз к взрыву. Бою. Давайте. неведомая сила. Так, давайте, строим. Так, теперь наполняем водой вот это вот все. Так, ставим динамит. Так, вот сюда, вот сюда. Так, ну-ка, лестница а? там, да, там. Так, и сейчас, короче, он вернется, и к моменту, когда он вернется, мы активируем эту ТМТ пушку. Вон он там ходит, бывает камень. Так, а давайте его приманим сюда, постучим к нему в дверь. Тук-тук-тук, вам посылка пришла. Смотрите, ка он не реагирует. А нет, вот он пошел к дому. Так, вот он идет к дому. Он офигел от постройки и все и сейчас. Бах. Вот это взрыв был, ребята. Давайте еще раз полнём. Он, наверное, офигевает с того, как она сама строится. Давайте запускаем. Блах! И давайте пожар тут устроим. Ну, о нет! Пожалуйста. Так, и давайте сейчас выпьем молоко и, короче, подойдем к Данилу и посмотрим на этот, чем он тут занимается. Типа, как в гости придем к нему. О, Данил, привет. Чем ты тут занимаешься? Я зашел тут на сервер, вижу, ты выживаешь. О, что это у тебя дом, что ли, разорвало? Да, тут, я не знаю. Что... Мамай пробежал, а.. Мамай пробежал. На чё? тебе подсолнуху. подсолнух. Подсолнух? брони крутой. Mm. Че у тебя да, тут? Э... Че у тебя тут проблемы какие-то? О, вот это что за дыра такая? Да нет. Так. А? Смотри, что у меня есть. О, у тебя пушка есть, прикольно. Да. У меня тут кожа тоже кое-что есть для тебя. О. Сейчас увидишь. Так, сейчас. Так, сейчас будет. Так. Так, сейчас посмотрим. Ага, вот. О, вот. Здесь, вот да? что у меня для тебя есть подарок. нубик вот смотри, держи АК-47. Он без патронов. Сейчас дам патроны. Так, Нет, сейчас вот, посмотрю, патрон. какие для него патроны нужны. 47 30 верно а да угу. интересно как его так и кто подорвал вообще не пойму тебя кто-то троллил может быть не думаю тут какие-то лаки блоки появлялись угу. может это событие может это все моды так давайте смотрим так вот это, по-моему, ну сейчас посмотрим, подходит ли. И так сойдет. 62, а нет, там 62,39 нужно. Так, давайте, РМД. Сейчас поищем. Так, там где 62,39. Так, давайте, ищем, ищем, ищем. Так, магазин. В общем, нубик вот те патроны да. Да, вот вот. теперь в общем выживай тут и как бы в любой момент ты сможешь пристрелить любого моба да. о да. Да. возможно этот ролик просто из-за модов на да. вот как видите ребята нубик теперь счастливый у него есть автомат так ладно нубик мне пора в общем, ребята, кому понравилась эта серия, обязательно поддерживайте ее лайками за то, как я потроллил этого нуба. И с вами был я, СуперПРО в Майнкрафте. Всем удачи, ребята, и всем пока.